Приветствую на канале Шарабара. Мифы продолжаются. В прошлом видео мы поговорили про олимпийских богов. Чисто теоретически, это видео должно было стать по-хорошему первым, но... не срослось. Поэтому про титанов поговорим сейчас. Титаны. В соответствии с греческой мифологией, самым древним поколением богов считались Уран и Гея, первый олицетворял собой небо, а появился он от хаоса, это состояние мира, когда не было ничего кроме мглы, которая в свою очередь вступила в брак с хаосом и породила Гею и Урана. Гея же олицетворяла собой землю и являлась старшей сестрой Урана. Брат с сестрой вступили в брачный союз и от него появились дети, шесть богов и шесть богинь они титаны древнегреческие боги второго поколения существует много различных интерпретаций тех далеких мифологических событий в данном случае излагается версия гесиода древнегреческого поэта жившего в 8-7 веках до нашей эры он повествовал что титана звали океан криос кей и опет гиперион кронос дочери же тефида тея фемида феба мнемосина рея Океан олицетворял собой воды Мирового Океана. Он вступил в брак с родной сестрой Тефидой, и от него появились дочери Океаниды и речные боги. По своему характеру, Океан был добрым и миролюбивым. Креос женился на Эврибии, которая приходилась дочерью Божеству Понту. Последний же считался сыном Гей от связи с Эфиром олицетворявшим воздух. Кей женился на Титаниде Фебе. От этого брака появились Лето и Астерия. Кстати, это та самая Лето, которая стала любовницей Зевса и родила ему Аполлона и Артемиду. Титан Иопет вступил в брак с Клеменной. Приходящейся дочерью Океану и Тифиди. В этом браке родились Прометей, Эпиметий, Атлант, Менетий. Гиперион женился на родной сестре Тейе. От этого брака родились Гелиос, Селена и Эос. И, наконец, Кронос, приходившийся Урану младшим сыном. Именно он занял доминирующее положение среди Титанов. Уран был очень подозрительным. Он боялся, что кто-нибудь из детей уничтожит его и захватит власть. Поэтому он сразу же отправлял поиски появившихся на свет детей в недра земли. Кронос родился последним, и мать Гея предложила ему оскопить отца. Тот взял серп и лишил отца возможности производить потомство, когда тот спал. После этого все титаны были выпущены из недр земли, а главным среди них стал Кронос, так как именно ему все были обязаны спасением. Считается, что именно при Кроносе на земле наступил Золотой Век. Но этот бог, как и его отец, отличался скверным характером. Он заключил брак с родной сестрой Рей, а детей, которых она ему рожала, проглатывал, потому что боялся, что кто-то из них отнимет у него власть. В начале Кронос проглотил старшую дочь Гестию, и это ему понравилось. После этого настал черед Деметри, Геры, Аида, Посейдона. Живя с Рей, предводитель Титанов закрутил любовный роман с нимфой Филирой, приходящейся дочерью Океану. От этой связи появился кентавр Хирон, который ненавидел простых смертных, тяготел к пьянству и скандалам. Рея скоро стала догадываться об изменах мужа, и тот превратил свою любовницу... Кобылицу, чтобы та никому не смогла рассказать об их любовной связи. Тем временем, Рия забеременела Зевсом. Она решила спрятать младенца от плотоядного отца, а поэтому уехала на Крит и родила его в глубоком подземелье. Кронос уже дала камень, сказав, что это родившийся малыш. Муж камень проглотил, но тут же понял, что его... Обманули. Он стал искать новорожденного, но поиском начали мешать демоны куреты. Когда грудной Зевс плакал, они создавали шум, чтобы кровожадный отец не мог услышать плач младенца. Прошли годы, Зевс вырос и начал десятилетнюю войну с отцом. Это целая серия сражений, которую в древнегреческой мифологии называют титаномахией. Заключительным этапом войны стала полная победа Зевса. Он, в свою очередь, также оскопил поверженного отца и заставил его изрыгнуть проглоченных детей. После этого Кронос и те титаны, которые поддерживали его, были низвергнуты в бездну. Даже царство мертвых Аида располагалось выше этого мрачного подземелья, которое носило название Тартар. А чтобы титаны не смогли освободиться, возле них поставили охрану, Хейры, старуки и 50 пятидесятиглавые великаны. Что же касается тех титанов и титанит, которые не сопротивлялись Зевсу, то их не тронули и оставили в среде небожителей. Итак, что мы имеем? Титаны – это архаические божества, олицетворявшие стихии и природные катастрофы. Они не ведают разумности, упорядоченности и меры. Их орудие – грубая сила. Первобытная дикость Титанов уступает место героизму и мудрой гармонии космоса Олимпийского периода греческой мифологии. У Гамеры упоминаются два Титана – Япет и Кронос, восставшие против Зевса и потерпевшие за это суровое наказание. Отсюда и возникло представление о Титанах, как о виновниках, существующей в мире ненависти и противниках стройного миропорядка. Так объясняет это мифическое понятие Гесиот, в, в Титанах существ, имеющих злые устремления и намерения. В позднейших мифах титанов греческие авторы часто смешивались с гигантами. Дети и внуки титанов назывались титаниды, а иногда их звали также просто титаны. Поэтому к титанам в греческих сказаниях относили в том числе и Атланта, и Прометея. А давайте-ка посмотрим на самих титанов. Астрей – божество звездного неба. Гесиот считал Астрея титаном второго поколения, сыном Крия и Эврибии, мужем Эос, отцом ветров Борея, Нота, Зефира и Эвра. Однако другие склонялись к тому, что Астрей просто был гигантом. Атлант, могучий титан, сын Иопета и Клемены, брат Прометея, Эпиметея и Эминетия. За участие в повторной титаномахии против олимпийских богов был приговорен держать на голове и руках небесный свод. В другой версии этого мифа, после поражения в битве с Зевсом, к раненому Атланту прилетел его внук, Гермес, и предложил раскачать небосвод и скинуть оттуда олимпийских богов. Но это был обман, и не смог Атлант отнять рук от небосвода. По другому же мифу. Персей с помощью головы Медузы Гаргоны превратил Атланта в скалу. Гиперион, сын Урана и Гей, супруг своей сестры Теи, отец Гелиоса, Селены и Эос, переводится как «Сияющий бог» буквально идущий наверху, то есть по небу, скорее всего, и потому отождествлялся он с Гелиосом. Так, сыновья Гелиоса именуются Гиперионидами. По эвгемеристическому истолкованию, согласно ней, боги вовсе не боги, а жившие некогда великие люди, которых м, впоследствии обожествили. Что было чуточку понятней, вспомните фильм «Геракл» с Дуэном Скалой Джонсоном. Суть такая же. Гиперионом звали человека, первым постигшего движение небесных светил. И опять супруг Океаниды Климены, которая родила ему Атланта, Менетия, Прометея и Эпиметея. Он участвовал в Титономахии, был сброшен Зевсом в Тартар. Является прародителем человеческого рода, между прочим. Кей, брат и муж Титаниды Фебы, родивший Лето и Астерию, древнейший обитатель острова Коз, сброшен в Тартар. Криос, супруг дочери Понта Эвриби, отец Астрея и Паланта, сброшен в Тартар. Кронос. Блин, вот пока я учился в школе, его всегда звали все Хронос. Потом поменялась буква. Может быть так правильнее, я не знаю. Но по-хорошему мне как-то больше нравится даже и просто банально привычнее Хронос. А мы продолжим. Первоначально бог земледелия позднее в эллинистический период отождествлялся с богом, персонифицирующим время, Хроносом. После того, как он отскопил своего отца, титаны стали верховными существами в космосе. Время, когда он был владыкой неба, было золотым веком мифологической истории. Люди в те времена жили как боги, со спокойной и ясной душою, горя не зная, не зная трудов, если верить Гесиоду. Лето, дочь Титанакея и Фебы жена Зевса, с которой он расстался ради Геры, либо же она была любовницей вне брака, 50 на 50. Мать близнецов Аполлона и Артемиды считается символом материнства, материнской любви и почитания детьми. Оскорбленная в материнских чувствах фиванской царицей Ниобой, обладательницей многочисленных сыновей и дочерей, лето обратилась к своим детям, Аполлону и Артемиде, с требованием отмещения, и те поразились стрелами всех детей-обидчицы. Минетий сын Титана Иопета и Климены, брат Прометея, Атланта, Эпиметея. Во время Титаномахии был поражен молнией Зевса и сброшен в Тартар. Либо его отправили в Эрэп. Это олицетворение вечного мрака. За нечестивость и силу. Мнемосина, богиня, олицетворявшая память. Мать Мус, рожденных ею от Зевса. Зевс соблазнил ее в образе пастуха. Девять ночей к ней на ложе восходил громовержец. Она родила Мус в Пиерии. Ее называют Царица Высот или Фера. Она обладает всеведением. Согласно Гесиоду, знает все, что было, все, что есть, и все, что будет. Когда поэтом овладевают музы, он пьет из источника знания Мнемосины. Это значит прежде всего, что он прикасается к познанию истоков, начал. Рея – мать олимпийских богов, супруга и сестра титана Хроноса, мать богини домашнего очага Гести, богини полей и плодородия Деметры, богини семей и родов Геры, бога подземного царства Аида, бога морей Поседона и бога крома и молнии Зевса. На этом ее важность окончена. Селена – дочь Гипериона и Теи, сестра Гелиоса и Эос, богиня Луны. Согласно Аркадианам, они родились ранее Луны. В небесах возлюбленным в Селены был сам Зевс. Теа, старшая дочь Урана и Геи, сестра и жена Гипериона, мать Гелиуса, Солнца, Эос, Утренние Зари и Селены, Луны. Тефида, супруга своего брата Океана, с которым породила тысячи сыновей речных потоков и тысячи дочерей Океанид, Среди детей Тефиды, Ладон, бог реки в Аркадии, речные божества Ахилой и Инах. Тефида – кормилица Герой. Тефида и океан обитают на краю света, и туда не раз, чтобы примирить ссорившихся супругов, отправлялась Гера, которую они по просьбе Реи приутили во время борьбы Зевса с Хроносом. У поздних поэтов Тефида просто эпитет моря. Феба – сестра и жена Коя, мать Лета и Астерии, бабка Аполлона и Артемиды, она кормилица Аполлона, владела прорицалищем с храмом и оракулом в Дельфа после Фемиды, затем подарила его внуку. Фемида, богиня правосудия, Титанида, вторая супруга Зевса. Согласно Мусею, она вскормила Зевса. Обладая даром прорицания, Фемида открывает Прометею тайну, что женитьба Зевса на Фетиде приведет к рождению сына, который свергнет Зевса. От матери Гей она получила Дельфийский оракул, где давала предсказание, которое передала своей сестре Феби, Та отдала его своему внуку Аполлону. Круг замкнулся. Ее всегда изображают с повязкой на глазах, как символ беспристрастия. С рогом изобилия и весами в руках. Весы – древний символ меры и справедливости. На весах правосудия взвешиваются добро и зло. Поступки, совершенные смертными при жизни, посмертная судьба людей зависела от того, какая чаша перевесит. Рог изобилия в руке Фемиды – это символ воздаяния или невоздаяния, представшему перед ее судом. Эпиметей, сын Иопета и Климены, брат Прометея, Атланта и Минетия. первый принял от девушку, сотворенную тем. Эпиметей не послушал совета своего брата правица Прометея и женился на Пандоре, которая, как думаю многим известно, открыла ларец и выпустила на свет все людские беды, что были в нем заточены. Океан – божество величайшей мировой реки, омывающей землю и море, дающей начало рекам, источникам, морским течениям, приюта солнца, луны и звезд. Океан не участвовал в нападении титанов на Отца и в битве титанов против Зевса, и потому он сохранил свою власть. Известен своим миролюбием и добротой. Прометей – защитник людей от произвола богов, сын Иопета и Клемены, его жена Гессиона. Имя Титана Прометей означает «мыслящий прежде, предвидящий». По древней версии мифа, Прометей похитил с Олимпа огонь и передал его людям. Он поднялся на небо с помощью Афины и поднес факел к солнцу. Дал людям огонь, скрыв его в полум стебле тростника, и показал людям, как его сохранять. За похищение огня, Зевс приказал Гефесту пригвоздить Прометея к кавказскому храму. Хребту. Прометей был прикован к скале и обречен на непрекращающиеся мучения. Прилетавший каждый день орел расклевывал у него печень, которая снова отрастала. Эти муки по разным источникам длились от нескольких столетий до 30 тысяч лет, пока Геракл не убил стрелой орла и не освободил Прометея. Вторая часть греческой мифологии подошла к концу. Да всем позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До встречи!